Привет! Как вы уже догадались, сегодня будем разбирать такой инструмент как Figma. В последнее время он привлек мое внимание и в этом уроке я расскажу ну, базовый инструмент. Конечно же, все мы сейчас разобрать не успеем, чтобы не затягивать урок на час-полтора. Расскажу про самые основные, поверхностно пройдемся по, про все, расскажу. И про самые часто используемые я запишу отдельные уже уроки. Так что следим за каналом, подписываемся и ссылочка на блог также в описании. Поехали. У нас скрывается программа Figma, у нас есть и браузерная версия во-первых и офлайновая версия, сейчас я установил оффлайновую версию, мне удобнее пользоваться ей, разницы никакой абсолютно, ну, может быть только вот в, этой, в отсутствии вот этой вот менюшки в онлайн версии и все. Что мы видим в первую очередь, у нас открылась панель, это те файлы которые мы пользовались в последний раз. При первом открытии у вас будет вот этот файл и горячие клавиши, ну и Google Material Design UI комплект. Я советую открыть данный файл с горячими клавишами и выписать их, либо изучить более подробно. Пока что все горячие клавиши я еще сам не знаю, но я в процессе их изучения. Вот они. Для каждого инструмента у Figma есть свой набор горячих клавиш, это довольно удобно. Пока что закроем данную вкладку. Сверху у нас находится как раз таки панель вкладок. Вы можете создавать отдельные вкладки и работать с ними. Давайте создадим одну из них. И у нас откроется новый, новая рабочая область, в которой как раз таки мы будем создавать дизайн. Что здесь есть? Какие есть инструменты? В, гамбург... в гамбургере меню у нас хранятся настройки, файлы и все. Вот это вот менюшка, дубль меню сверху. Далее. Слева мы видим панель инструментов. Да, в фотошопе мы привыкли видеть ее справа, а здесь она слева. Но на самом деле быстро привыкаешь. Снизу есть дополнительные вкладки, это компоненты, про них мы поговорим в отдельном уроке. Работа с командой, можешь создавать create time и работать с несколько дизайнеров в одном проекте одновременно. Справа у нас настройки для каждого инструмента. В Photoshop они находятся обычно сверху при выборе инструмента. Слева-справа разобрались, здесь у нас рабочая область, и поехали по инструментам. Move Tool это понятный инструмент перемещения. Скали Tool про него расскажу тоже чуть позже, используется довольно редко. Далее, Frame Tool это создание как раз таки рабочей области. При выборе данного инструмента мы видим здесь параметры, которые можно выбрать: размеры экранов iPhone, iPhone Plus и так далее. Для планшетов, для десктопов, часы, ну или бумага, А4, 5 и так далее, даже социальные сети. Выберем десктопную версию и 1440 на 900, Macbook Pro. Окей, и сразу создается у нас готовая форма для работы, готовая рабочая область. Вы, конечно же, можете создавать данные области отдельно. Выбираем Frame Tool, не выбирая параметры, а просто растянуть так, как вам надо. И здесь задать как раз-таки ширину и высоту в данных областях. И как мы видим слева у нас образуется наш артбор Артборд. Мы тут то ли пока что, он нам не нужен. Мы создали с вами наш лист, который будем работать. Что здесь есть? Вот, при выборе артборда... Да, здесь, кстати, есть страницы, которые можно тоже создавать и при работе с многостраничными сайтами. У нас Page 1. Что переименовать какой-нибудь файл мы дважды жмем и задаем свое название справа открывается у нас параметры нашего арборда здесь вы можете выбрать другой размер если вы передумали еще раз здесь а соответственно можете повернуть его даже если вам нужно выбрать цвет фона непрозрачность видимость невидимость либо не показывать экспорт пока что нам это не нужно layout Grid это как раз таки сетка часто используется есть несколько видов сетки это гридовская обычная интерфейсная сетка и layout то есть обычные столбцы чтобы задать сетку нам нужно задать дважды щелкнуть вот сюда ну либо единожды вот и здесь мы выбираем как показывать сетку grid если размер наших Столбцов Это для более детализированной настройки и выравнивания объектов Можете задать цвет и непрозрачность нашей сетки Есть также привычные нам столбцы Пока что мы про это более подробно рассказывать не будем Здесь остается у нас, соответственно, количество столбцов Их ширина Межстрочников Ну и тип по центру, с левой стороны и так далее Встреча это растягивать Видите, сетка у нас автоматически растягивается. В чем плюс? Можно использовать сразу обе сетки, создавая вот здесь, нажимая на плюсик. И они образуют как бы слои. Чтобы удалить одну из них, нажимаем Backspace. Здесь создаются режимы наложения нашей сетки. Я пока не знаю, зачем это нужно. Но думаю, разберемся. И эффект. Ну, эффект для сетки точно не нужны. Это уже про слои. Пока что уберем сетку, она нам не нужна, отключим ее здесь и пойдем дальше. Следующий инструмент, который у нас есть, это скайл, вернее Slice Tool. у меня хреново с английском, поэтому сорян. Инструмент Slice нужен, чтобы экспортировать отдельные участки нашего изображения. Не изображение, а в целом место, что выделить, то и можно экспортировать. Надеюсь, понятно объяснил. Сейчас покажу, как это работает. Создадим, к примеру, какой-нибудь прямоугольник. И мы хотим часть данного прямоугольника экспортировать. Сохранить как картинку. Для этого выбираем инструмент Slice Tool. Выбираем область, которую нужно экспортировать. И появляется здесь сверху, видим Slice Tool. Далее нужно нажать на плюсик, экспорт. Посмотреть превью. Вот он, данная картинка будет экспортироваться, и нажать Export Slice. Выбрать, где она будет сохраняться. К примеру, рабочий стол, стол и нажать сохранить. Все, теперь на рабочем столе у нас создалось подобное изображение. Я думаю, данный инструмент пригодится больше для верстальщиков, чтобы вытаскивать изображение Вот видите. Для этого используется инструмент slice tool. Идем дальше, удалим данные слои. И как раз таки инструменты формы это как правило rectangle tool прямоугольник какие есть у него параметры параметры выравнивания относительно нашего холста задать высоту ширину повернуть rotation и что еще круто фиге мне нравится здесь вы можете сразу же скруглять углы нажимать сюда тяните и готово до круга и как мы видим здесь меняется у нас параметры скругления бац-бац можно настраивать вот здесь вот без разницы где вам удобнее можем нажать на данный квадратик и задать скругление у определенного угла к примеру сделаем здесь 50 видите определенный угол у нас скрулился и мы можем дальше его крутить и вертеть Смотрите, я выбираю форму, угол вернее здесь, и затем уже кручу. Очень-очень удобно. Что здесь также есть? Это как будет у нас изменяться, растягиваться и уменьшаться объект. Если можно закреплять за позиции определенной, и будет происходить увеличение или уменьшение, а другая сторона будет оставаться на месте. Это больше для адаптивного дизайна подходит. Очень удобная вещь. Далее. Параметры наложения. Fill. Можем залить нашу фигуру любым цветом. Здесь есть также дополнительные настройки. Можно сохранять цвета, которые мы чаще всего используем, нажав на плюсик. Либо выбирать из существующих. Далее. Сверху у нас задается параметры заливки, сделать можно градиентом, вот у нас. Ну, практически так же как в любых графических программах. Непрозрачность, цвета, градиент можно уменьшать, увеличивать, либо поворачивать в сторону. Круто, круто. Дальше, радиальный градиент, ангуляр так называемый. Это все идут градиенты. И Image можно вставить внутрь какую-то картинку. Нажимаем Shoes Image. Выбираем картинку. Так, ну, к примеру, вот это вот. И вставляем внутрь нашей формы. Здесь есть какие-то базовые настройки. Освещение, контраст, saturation, цвет. И так далее. Чтобы постоянно не бегать вам photoshop или другой редактор расстройки изображения можете прямо здесь настроить как-то картинку пока что мы ее удалим нажав выбрав fill и backspace филы у нас сейчас есть нету вернее вы можете выбрать строк это как раз таки обводка здесь у нас дается цвет обводки толщина обводки и где будет находиться обводка снаружи в центре либо внутри Тут есть дополнительные параметры обводки. Можем менять угол. Скругление. Так, выберем вот здесь вот. И тут как раз-таки задается параметры. Видите? Толщина, ширина, вернее, данные пунктира и отступа. Можем пройти по разным и посмотреть какой из них как работает. По какому принципу. Здесь я угол наклона. Закроем. Эффекты. Пока что удалим строк и вернем нашу заливку. Эффекты. Эффекты тени. Внутренняя тень. Внешняя. Размытие. И размытие фона. Практически как параметры наложения в фотошопе. Часто буду сравнивать с фотошопом, потому что я работал раньше только с ним. В основном. И экспорт изображения. Здесь, соответственно, вы можете сохранить данную картинку. Очень удобная вещь для верстальщиков. Разобрались с параметрами форм. Удалим. Что есть еще? Здесь, соответственно, линия, параметры все то же самые, стрелка. Кстати, Webby частенько используется, поэтому удобно. И у стрелки еще что круто, здесь вы сразу сможете менять толщину ее и сразу вот так вот. Брук, какой длины вам нужна стрелка? Настраивать. И это, блин, круто. Цвет, к примеру, красный. И даже можно делать скругление у нее. Вот этих вот. Круг, Эти стало более округлая Рассмотрим дальше инструменты. Здесь у нас идет эллипс. Ну, тут все логически понятно. Работает все абсолютно так же. Полигон тол Можно создать... Треугольник. Более того, легко скруглять углы так, как вам нужно. Сильно подробно сейчас разбирать не будем. Далее звезда. Тоже есть скругление каждой стороны. И можно также поворачивать. Пока что удалим. И последнее это просто вставка изображения. Бац, готово. Ну, это по сути прямоугольник, внутри которого поместили картинку вот. Тут вы можете менять цвет и заливку. Удалим все файлы. Следующий инструмент, который мы разберем, это Paint Tool. Я думаю, про него можно снять даже отдельный обзор. Инструмент очень удобный и управляемый, в отличие от других графических программ, того же Photoshop. С помощью данного инструмента можно создавать какие-то нестандартные формы, круги, узлы. Вот, к примеру, мы создали такую вот форму, кляксу. Здесь вы можете задать заливку, выбрать цвет, который хотите, пусть будет зеленый. Тут соответственно так же, как и в других инструментах. Строк, эффекты, толщина, в случае если у нас задан строк. Каждый из узлов можно легко и удобно выделять и настраивать. Okay. Не нужно постоянно выбирать какие-то дополнительные инструменты, все делается в рамках пера. P это перо, можем создавать сразу дополнительные узлы прямо отсюда и V, горячая клавиша Move Tool, выбираем узел и скручиваем так как нам нужно, удалим данную кляксу, создадим какой-нибудь прямоугольник к примеру, раз, два, удерживая shift мы можем создавать прямые линии, домик пусть будет такой. Выделим и переместим ниже. Можем выделять отдельные узлы и растягивать нашу форму. Плюс можно скруглять отдельные стороны. Выделяем и с, с помощью корнера скругляем радиус угла. Удобная штука и думаю найдет свое применение. Следующий инструмент это текст. Так, нажмем don, пока что скроем, выберем инструмент текст. И здесь есть два режима, как и в фотошопе, можно создавать блочный текст, вводя сюда какой-то какой текст, соответственно. И можно создавать линейный текст, для этого просто нужно не выделять, а нажать в одном месте. Т, щелкаем и теперь текст будет создаваться в одну линию. В случае с блочным текстом, он будет автоматически у нас переноситься со строки на строку. Вот, например, вот так вот. Видите, автоматически в этом месте текст наш переносится. Да, чтобы увеличить документ, можно нажать Ctrl+, плюс и Ctrl-, соответственно. Либо удерживая Ctrl колесиком мыши на клавиатуре. Какие есть параметры у текста? Размер нашего блока. Вернее, это положение его, а здесь вот размер, ширина и высота. Далее, режимы наложения. Текст здесь дополнительные параметры. Авторизайд можно создать. Сделать все заглавные. Все маленькие. И первые заглавные буквы. Подчеркивание и зачеркивание. Ну, здесь, соответственно, можно вставать дробные числа, какие-то капитель, верхний регистр и нижний регистр. Здесь шрифт. Если вы работаете в браузерной версии, то шрифты подгружаются с Google Fonts. В обычной версии шрифты подгружаются уже с компьютера. Начертания, размеры. Здесь у нас задается интерн межсрочное расстояние. В этой области мы можем настроить трекинг, расстояние между букв. И положение текста, о нет, это параграф, то есть для чего используется. К примеру, вы создали длинный текст и вам нужно его раздробить на части выделяем задаем параграф 20 к примеру и там где вы нажали enter сделали перенос у нас автоматически проставляется данные позиция параграфа где shift плюс enter это перенос а enter у нас уже отделение параграфом далее параметры выключка по центру по правой по ширине все как обычно здесь у нас сдается Выравнивание относительно нашего текстового блока, то, что мы начертили, по нижнему, по верхнему или посередине. Fill, соответственно, заливка цвет нашего текста. Здесь мы можем задать непрозрачность в данном строке. Параметры наложения стиля. Строк. Ну, думаю, строк подойдет только, если мы используем какие-то большие буквы. К примеру, сейчас сделаем что-то покрупнее. Робота Black. И где-то на 120. Дизайн. Видите, автоматический перенос, нам это не нужно. Сделаем его пошире. Так, вот так. И как раз таки здесь строк еще может пригодиться. Мы можем, к примеру, Fill отключить и включить строк. Ширина. Обводки, вот такие эффекты можно создавать с помощью строк. Снаружи, внутри, соответственно, и по центру обводка. Относительно текста. Здесь у нас эффекты. Все те же эффекты, что и в фигурах. Тень, размытие и внешнее размытие. Каждый слой можно экспортировать. Снизу у всех есть пункт экспорт нажав на который мы можем сохранить нашу картинку отдельно на компьютер в режиме png jpeg и svg нажимаем экспорт картинка у нас сохранится и последнее что мы разберем это комментарии для чего это нужно к примеру вы создали дизайн сайта и где-то хотите рассказать другому дизайнеру, что вы тут сделали к примеру здесь я Здесь текст будет заменен. Пост. Окей. Okay. И все, кто работает с вашим документом, вся ваша команда, будет видеть ваш комментарий. Здесь показывается, кто оставил данный комментарий. Это очень-очень удобно. Удалим пока что. Вот нам не нужно. Что еще очень круто. Сразу можно создавать прототипы, переходы с одного экрана на другой. Далее, есть такой параметр, как код. Версалочек может посмотреть. Все параметры, которые ему нужны для верстки. Расположение, размер шрифта, текст, шрифт и так далее. Это, блин, влечает ему жизнь просто на ура. И даже можно делать для приложений iOS либо Android. Или посмотреть сразу готовый код. Это ли не круто? Это был поверхностный обзор программы Figma, естественно мы рассмотрели еще не все, пока что основные инструменты, про них еще отдельно можно чуть более подробно рассказать, также остались уроки по созданию маски, компонентов и думаю еще что-нибудь мы расскажем, обязательно какие-нибудь фишки, которые я использую, плюс будут дизайн повторы, буду создавать дизайн и рассказывать как я это делаю. Если идеи вам интересны, ставьте обязательно лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании. На сегодня все, спасибо за внимание, пока!